Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Сегодня я вас вместе с собой взял на природу, погрейтесь со мной около костра, посмотрите просто какая тут красота. Выехали на озеро, на платное. Сегодня ловим рыбу и параллельно хочу вам показать отдает по моей сделке, по моей пай Сейчас эта сделка приносит 3155 долларов. Как вы помните, с этой сделки я хотел заработать 10 тысяч долларов, это моя 63-я цель в списке. Я заработал на одной сделке больше 10 тысяч долларов. Да, у меня была такая сделка уже за этот год, но я эту сделку нигде публично не показывал и хотел публично показать знаете уже эту вот сделку по фитфай вообще свои среднесрочные сделки я стараюсь как-то не публиковать на ю или не показывать Телеграме, знаете боюсь просто как будто знаете вот кто-то сглазит вот просто есть какая-то такая вот фобия но это знаете уже чисто на психологическом уровне многие спрашивают почему ты там не торгуешь на большие суммы там не показываешь ребят просто одно дело торговать второе дело показывать и вообще этим всем управлять. Сейчас у нас биток пошел на коррекцию. Как вы видите, монета Фитфай тоже у нас ушла на такую вот глубокую коррекцию. Да и плюс, когда мы выехали на природу, тут, знаете, вот торговать уже совершенно нет желания. Я вам говорил, то, что монеты Фитфай, возможно, будут прогревать перед новостями. И в прошлом видеоролике я вам показывал, то, что эта сделка нам приносила на хаях там 2,8200. Стоило бы, наверное, закрыть в тот момент, да, но... Все равно я понимал, то, что до 15 августа еще есть время, было у нас вот сегодня 14 августа. Возможно, эту монету вообще погонят завтра. Возможно, уже гнали вчера, и сейчас ее вообще никуда гнать не будут, и она постепенно просто будет падать на днище. Я, ребят, этого не знаю, этого никто не знает. Ну, вы сами можете оценить проект StepUp у их вот эти вот сайты, Давайте я вам просто наглядно покажу. Сайты просто вот реально одностраничники. Я лично думал то, что они там как-то будут развивать свой проект. Да, у них выходит очень много там новостей. Ну но, блин, ну ты смотришь просто на сайт. Ну я такой сайт, ну вот серьезно смогу создать на тильде буквально там... Ну, блин, не скажу за 10 минут, но за 2 часа я бы точно смог создать вот такой вот сайт. Вот просто видите, даже вот эти вот наложения банальные. Я как бы не говорю, то что там проект плохой, сама идея крутая, реализация тоже вроде как должна быть крутой, но то, что как у них это все оформлено, как это у них все работает там, ну, я не знаю, конечно, у меня сейчас интернет тут слабоват, и тоже, чтобы гнать на весь сайт, но но на самом деле очень все сыро и уже прошло с момента листинга токена очень много времени, можно уже было что-то там сделать, возможно я не прав возможно это сайты не самое главное но когда ты заходишь на их DEX, когда ты заходишь на их лаунчпад ну все максимально криво выглядит и как бы не хочу засирать, я сам еще заходил по 0.19 в эту монету я лично думал, закроюсь тут на фьючах в плюс примерно 10 тысяч долларов и потом, когда вот цена дорастет там до 0.19, я просто выйду без убыток на споте, но как вы видите, пока мне такой цели не дали. И, как вы знаете, у меня была цель зафиксировать 3000 тысячи Точнее, цель не зафиксировать, 3000 долларов была, а цель здесь зафиксировать. Ну, из-за того, что сегодня 14 августа, а у меня была строго, знаете, вот такие вот тайминги. То есть, если 14 августа, все, мне надо закрываться. И как бы хочу я, не хочу, просто вот знаете, как сделка. У сделки каждой должна быть идея. То есть, ты когда открываешь сделку, у меня есть идея. Если эта идея не отрабатывает, ну, зачем дальше тебе сидеть в позиции? И да, ребят, не смотрите, что этот сейчас весь грязный. Но, сами понимаете, на природе находимся, тут особо как бы ты не следишь как ты выглядишь, тебе главное, короче, вообще заниматься делами уже по природе, в общем, эту сделку я уже не буду тянуть, сами видите, то 3000 тысячи, то 2, я просто закрою уже по рынку примерно в плюс 3000 долларов, ну, короче, примерно у нас так, с этой сделки, да, конечно, кто-то скажет, что ты жалуешься, как бы, 3 тысячи долларов, тоже на дороге не валятся но вчера я вам в видосе показывал было, вы сами все видели, Эй, намного больше Ну, что сделать, короче, 180 тысяч Нажимаю закрыть по рынку Окей, и сейчас свечку вниз, ну, не нарисовал Я думал, даже на 30 минутки что-то получится Ну вот, можете поздравить Было заработано 3000 долларов Сейчас они потихоньку, эти сделки у меня закрываются ну, такой вот результат Хотелось, конечно, десятку Хотелось выполнить эту вот цель Но в любом случае, как бы, на подсознании я ее выполнил Потому что я уже вот такое сделал сейчас, ребят, просто посмотрите, какая красота Приехали вот так вот душой э, отдохнуть, насладиться Взял, конечно, с собой ноутбук, чтобы еще параллельно как-то работать А по монете fit может быть, там еще, я говорю, погонят Перед этими новостями, перед разлоками Но, ребят, у меня была идея Идея, по факту, частично отработала в том плане То, что, да, начали новостями подыхать. Да, начали разгонять курс. Это, я думаю, все четко вот видно тут даже по графике. Если брать с самых низов, то это было 300% процентов чисто на споте можно было забрать. Но опять же, я вам говорю, ты смотришь на проект, тут ничего толком не выходит. То есть, такие вот чисто голые сайты, как будто бы на тильде крепаются. Короче, что я хочу сказать. Заработали мы неплохо. Даже жаловаться, что там 3000 долларов, это мало? Нет, это не мало. 3000 долларов, вот взять машина там... Это примерно там одна пятая, одна шестая часть машины, нормально я считаю. Вот, ребята, наверное, на этом буду заканчивать свой видеоролик. Цель то еще, возможно, выполним. Возможно, даже покажу это все публично. Но пока вот так. Что имеем, то имеем. Идея не отработала. Не пересиживаем, не жадничаем. Потому что можно сейчас сидеть. Ты такой думаешь, вот вчера 8, сегодня 3. А такой надо там еще подождать, оно вырастет. Да ни хрена оно уже может не вырасти. Ты потом просто закроешься в без убыток. Дай бог, если без убыток. Если ты потом еще стоп-лосс свой не перенесешь, тебя вообще потом не ликвидируют. Я уже на такую уловку попадался. У меня уже все-таки опыт в голове есть поэтому я больше такой ерундой заниматься не хочу и вам посоветовать тоже вот знаете что-то отдельное хочется отдельно это то что не надо пересиживать есть идея отработала и, и есть идея не отработала все окей просто закрываем как уже есть все ребят на этом буду заканчивать Надеюсь, видео получилось сейчас таким полезным возможно поучительным всем большое спасибо за просмотр и пишите что-нибудь в комментариях всем удачи всем профита наслаждайтесь вместе со мной всем удачи всем пока